Здравствуйте, вы смотрите Амперметр и сегодня я расскажу о самом мощном зарядном комплексе, который сегодня выпускает компания Автоэнтерпрайз. Спрос на быстрые зарядки во всем мире очень велик, и крупнейший украинский производитель подобного оборудования, разумеется, не смог оставаться в стороне от этой тенденции. Уже давно выпускаются зарядные станции, способные выдавать до 150 ампер, 60 кВт постоянного тока. Современный электромобиль с большой емкостью бортового аккумулятора, тот же Chevy Bolt, от такого комплекса полностью может зарядиться чуть меньше, чем за час. Впрочем, некоторым и этого мало. Потому в полном соответствии с законами рынка спрос родил предложение. Компания «Автоэнтерпрайз» развернула производство новинки – «Т-комплекса». Свое название эта станция получила из-за характерной формы корпуса. Двухметровая башня из стали с порошковой окраской сочетает в себе мощность и компактность. Да, именно компактность, потому что этому великану для монтажа достаточно всего лишь половины квадратного метра поверхности. Верхняя часть, скрывающая управляющую электронику, дополнительно прикрывает коннекторы от воздействия остатков. Впрочем, такое прикрытие больше для удобства пользователей, но чтобы в дождь можно было браться рукой за сухой коннектор. А сам корпус соответствует стандарту защиты IP65 и способен работать при 100%. Влажности. IP65. Классификация способа защиты, обеспечиваемая оболочкой технического устройства, гарантирует полную защиту от попадания внутрь корпуса пыли, полная защита от контакта пользователя с внутренними поверхностями устройства, защищена от сильных водяных струй с любого направления. Температурный диапазон также широк от минус 50 до плюс 50 по Цельсию. Однако такими характеристиками могут похвастать и другие зарядные станции производства Auto Enterprise. Самое интересное у Т-комплекса. Внутри. Здесь компактно располагается 8 силовых модулей, способных общими усилиями выдать на один коннектор CCS ну, 300 ампер тока. Или, чтобы понятнее было, 120 кВт. Такая мощность позволяет вышеупомянутый Chevrolet Bolt зарядить от 20 до 80% за 10 минут. Как и все прочие зарядные станции компании, Т-Комплекс может быть укомплектован по желанию клиента различным количеством и типом коннекторов, делителем мощности, позволяющим одновременную зарядку нескольких авто, а также системой удаленной диагностики и контроля. Разумеется, Т-Комплекс поддерживает все виды авторизации пользователей – Надежная и продуманная конструкция, комплектующая от производителей с мировым именем, гарантирует работу этого комплекса 24 на 7, 365 дней в году. Цена на этот комплекс от компании Auto Enterprise начинается с 20 тысяч евро. Ну, в зависимости от комплектации, разумеется. А конкуренты за эти деньги могут предложить только мощность втрое меньшую. Хотите подробности? Заходите на наш сайт или обращайтесь по телефону.